Добрый день. Меня зовут Мария Струк, я шеф кондитер кондитерской студии Зефир. Сегодня с вами мы приготовим французские пирожные мадлен с чаем матча. Для этого нам потребуется мука, сахар, яйцо плюс один желток, чай матча, масло, шоколад, молоко, пудра сахарная, мед, мак и разрыхлитель. Сегодня мы будем готовить Мадлен не по классическому рецепту. Мы будем делать более современный вариант. Он будет состоять из двух частей, непосредственно из самого печенья. И для декора мы будем использовать темперированный шоколад с чаем матча, чтобы у нас ракушка была более яркая, красивая и выразительная. Для начала мы делаем печенье Мадлен. Берем яйца, добавляем их в миксер. Туда же у нас отправляется весь сахар и добавляем мед. Взбиваем все до устойчивой белой пены. Взбили до образования плотной пены. В муку добавляем разрыхлитель и весь мак. Добавляем полученную смесь, сразу взбитые яйца с сахаром. И на средней скорости перемешиваем до однородного состояния. Постепенно добавляем молоко. На этом этапе можно поменять насадку венчик, для того, чтобы было бы удобнее смешивать уже более плотное тесто. Далее переходим к масляной части теста. Для этого берем сотейник, добавляем туда сливочное масло и порошок чая матча. Это нужно для того, чтобы чай заварился и передал свой вкус, аромат печенью. Включаем. Мы перемешиваем и сразу же чувствуем, как масло начинает передавать аромат и как проступает свет в чае. Пирожные выполняются в виде морских ракушек, и это важно. Для этого нам потребуются вот такие формы. Они бывают из силикона, в нашем случае они железные. Если у вас формы будут силиконовые, обязательно помним, что их надо смазать и сделать французскую рубашку, то есть присыпать мукой. Теперь полученную масляную смесь добавляем к смеси из муки яйца молока и смешиваем до образования однородной массы. Приложили тесто в конверт, и теперь ему надо отдохнуть минут 20 из холодильной казни. Теперь, когда наше тесто отдохнуло, можем начать заполнять формы. Заполняется максимум наполовину. Аккуратно. Теперь отправляем заполненные формы в духовку. Температура выпечки 180 градусов на 10 минут. Даем пирожным немного остыть, но еще теплыми выкладываем из форм на тарелку, ракушкой вверх. Форма пригодится для покрытия шоколадом. Сейчас начинаем темперировать шоколад. Мы будем его темперировать с помощью масла Микрио. Для этого берем белый шоколад и ставим его на среднюю мощность в СВЧ. Где-то на полминуты. Достаем шоколад, перемешиваем и возвращаем в высоче. Топим шоколад, пока полностью не растопятся все гранулы. И заодно проверяем температуру плавления шоколада с помощью перометра. Шоколад приобрел нужную температуру. Добавляем чай матча. Добавляете по вкусу и очень хорошо все перетираем. Помешивая, остужаем шоколад до температуры 36 градусов. Как раз этого времени нам хватит для того, чтобы абсолютно растворить чай в нашем шоколаде. Чай матчи дает такой приятный цвет, оливковый. Еще раз проверяем температуру. Все, можем вмешивать с маслами клеё. Масло кладется из расчета 1% масла на количество шоколада. И теперь мешаем полностью, пока гранулы масла не растворятся и шоколад не станет однородным. Вот у нас все стало однородной консистенцией. И можем добавлять все это в конверт. Шоколад как раз сейчас рабочей температуры, и мы можем сразу же приступить к декорированию модели. Берем наши формы, добавляем туда где-то на одну треть шоколада. Можете сделать для начала одну, чтобы проверить количество необходимого шоколада. Берем пирожное и опускаем, и надавливаем. У вас по периметру должен появиться шоколад. Так заливаем все формочки. Уже когда знаем количество, можем заполнить сначала все формочки шоколадом, а потом добавить моблем. Указанного количества шоколада хватит где-то на 10-12 пирожных моблем. Стараемся делать слой равномерный и надавливать равномерно. Все пирожные готовы. Теперь ставим их в холодильник для дальнейшей кристаллизации. Пирожные наши охладились. Достаем из холодильника. И они должны легко выходить из формы. Если вы все правильно сделали, то они совершенно спокойно вынимаются без всяких проблем. Для стабилизации шоколада надо 4-5 часов, не меньше. А лучше оставьте их на ночь. Мадлен готовы. Не забудьте, что по классическому французскому рецепту мадлен пьют с липовым чаем. Приятного аппетита!